Пока большое количество людей пытается пародировать новости Лайна, но у них это не совсем хорошо получается. Один из самых главных гейм... Редакторов Brawl Stars выпускает очередную умовопрочительную. В это же время выходит огромное количество видеороликов о том, как Лайн спалил свое лицо, но это все неправда. Большое количество школьников пытается разжиться на популярности Лайна и предъявляет ему, что он не дарит выигранные гемы. С этим мы сегодня и разберемся. Однако, здорово, это новости Лайна, где мы под ваши топовые реплейчики на протяжении всего видоса обсуждаем, что же произошло в мире Браул Stars за последние сутки. Ребят, но предыдущий наш видос стал не 12-м в трендах, но всем, кто поддержал, процентов респектую, ведь на прошлый видосян вы нажали аж 12 лайкосиков, и я вообще наглеть не буду, и на этот видос попрошу закинуть также всего лишь 12 лайкосиков. А прям сейчас подписывайся на канал, мы... С бешеной скоростью летим к 1020 подписчиков. Именно ты можешь сделать это прямо сейчас. Ну и пока ты делаешь красную кнопочку серой, я мотивирую тебя смотреть каждый видос до конца. Ведь в каждом конце видоса проходят топовые розыгрыш Димасов, которые с бешеным желанием хочет отдать тебе еще пока самый новый бравлер Вольт. Ну а я конечно же погнал к новостям Лайна. Всем здарова, пацаны девчонки, с вами, как всегда, я, Лайн. И первая новость на сегодня, это как люди хотят прожиться на пародии моего канала. Я считаю, что это довольно-таки хорошо, так как набираешь популярность, тебя пародируют, значит, ты уже кому-то не безразличен, и данное, так сказать, действие со стороны многих ютуберов мне довольно-таки сильно приветствуется, но... Все-таки хотелось бы, чтобы это все было более альтернативно и более похоже, а не видосы по 1-2-3 минутки. И поэтому сейчас я записываю для вас данный видеоролик. Я надеюсь, что вы подпишетесь на канал, нажмите лайк и все будет у вас хорошо. Но а мы переходим к следующей новости. Итак, вторая новость, которой мы просто безумно прилетели, это о том, то, что наш любимый пожилой стример в своем твиттере опубликовал о выходе нового скина в игру Brawl Stars, который называется Крабтик. И слава богу, что самые честные не назвали его Рактик, ведь именно это могло бы привести к большому недовольству аудитории. Как я считаю, то, что если бы было бы еще смешнее, если бы Суперсел потроллили бы, так сказать, образованных раков в игре, которые играя полтора года набрали всего две трофеев и подарили бы этот скин именно им с названием Рактик. это было бы максимальный под самых честных, но я считаю, что это, слава богу, что такого не произошло, поэтому приобретайте себе этот скин, и я думаю то, что вы на нем будете играть не как Рак, а как самый настоящий профессионал, и мы быстро переходим к третьей новости в нашем любимом мире Бравл Stars. Итак, следующая новость, про которую мы с вами поговорим, это новость, о которой взбудораживался весь ру-комьюнити. Это люди, которые выпускают видеоролики о том, как они нашли лицо Лайны, или как они решили сделать э, из этого хайп-момент. Но я считаю, что это абсолютно бессмысленно, ведь, ребята, они у каждого видеоролика находится какой-то другой человек, который стоит, не знаю настоит на фоне какого-то дома или чего и его лицом толко там и не видно, но постоянно какие-то разные люди и такие превьюшки они постоянно, что странно или характерно, и люди это смотрят и я не знаю, на этом есть лайки, есть и просмотры поэтому ребята, если вы смотрите этот видеоролик, то никогда не видитесь на данные провокации и на данный хайп от других быстро растущих ютуберов благодаря такому хайпожорству никогда так не делайте не смотрите эти видеоролики ведь благодаря этому вы продвигаете видеоролики другого человека который обманывает аудиторию поэтому никогда так не делайте и если вам уже даже и интересно как и, или при каких условиях line может э, вы выпустить Снимок своего лица или может сделать стрим с вебкой, то приходите обязательно к нему на стримы и там вы уже можете узнать всю подробную информацию, о которой он говорил насчет показа своего лица или начать снимать ролики со своим лицом, но как насколько я знаю, то что если бы он снимал новости лайна или другой контент с с вебкой, то это был бы уже немножко потерянный формат, насколько бы он вам рассказывал, потому что вся суть этого формата заключается в быстром скетче всех новостей в мире Brawl Stars, о котором он рассказывает уже около 4 или 5 месяцев. Начал снимать этот формат, который принес ему огромную популярность. Поэтому, ребята, не ведитесь на такое и обязательно приходите на стримы к самому Лайну, в котором он рассказывает о всех грядущих новостях или о всех грядущих, так сказать, денег на канале, которые будут происходить. Поэтому обязательно не ведитесь на такое. Итак, последняя новость, о я хочу вам рассказать, это о том, как человек выпускает видос, в котором пишет, то, что Лайн не выдал ему гемы. Это довольно-таки странно со стороны самого ютубера Лайна, при том, что он выпускает каждый день видеоролики и разыгрывает в нем гемы, при этом их не выдает, но такой, так сказать, маленький фейл все-таки случился на его стороне. Я, конечно, не упрекаю в этом Лайна, но думаю, что навряд ли человек будет записывать о этом видеоролик. Но все-таки разное бывает, и поэтому может это какая-то недоработка со стороны Лайна, либо что, но все-таки я считаю то, что здесь э, замешан какой-то момент хайпа на данном персонаже, который пытается так сказать, раскрутить свой YouTube-канал благодаря фейковым новостям. Но все-таки надеюсь, то, что вы именно это не будете делать и такого никогда не произойдет. Поэтому мы... Заканчиваем наш видеоролик именно на этом и переходим к конечной заставочке. И мы, безусловно, прилетаем к розыгрышам, в котором в прошлом видеоролике я оставил для вас именно вот этот комикс, в котором мажор Рика говорит "Хей, Роза, тебе не добавили еще ни одного скина», на что Роза кидает всего лишь одну фразочку, и на что Рика думает М -м, как же мне скупить эту программу». Суперселл. И эта фраза и была на самом деле Суперселл просто работают над добавлением новых багов. Чтобы Лайну было, что снимать на второй канал. И Федор, я поздравляю тебя с твоим выигранными гемасами. Это все три сотки рублей на твой киви, поэтому обязательно оставляй Ссылку на свой ВК в описании твоего канала или запиши коротенький видеоролик с названием «Выиграл гемасы у Лайна». На этом наш видеоролик подходит к концу и я закидываю для вас следующий комикс для обсуждения в комментариях. Это Пайпер стоит возле вершины и выбирает себе платье, которое стоит 305 к бачей. И думаешь... Как же мне его купить? На что возле витрины также стоит Шелли и ей говорит хм, почему же тебе так нравятся золотые скины?» На что Пайпер кидает всего лишь одну фразочку и Шелли без раздумия начинает обливаться золотой краской. И данный копикс будет именно в розыгрыше завтра в видеоролике. Поэтому оставляйте своими комментарии и всем пока-пока.